Следующий вопрос. При очередном обследовании врач теперь сказал, что аденома и чуть ли не срочно нужна операция. Вообще непонятно. Врач тот же. Дополнительных обследований я не проходил. Только общий анализ мочи. УЗИ старая пальпация тоже не проводилась. Как так? Говорит, если бы Пока не решились на операцию, месяц попейте Визомник. Кстати, до этого месяц пил Омник, Окос и Цистон. И почувствовал заметное улучшение. Может, лекарство помогло, может, теплое время года сказалось. А тут аденома и операция. Посоветуйте что-нибудь. Не очень-то хочется на операцию ложиться. Да и времени сейчас нет. Вот такой вопрос. Здесь мы опять возвращаемся к корреляции симптомов, хронических проявлений, каких-то расстройств мочеиспускания и болей и узи картиной. Значит, <coughs> условно говоря, норма размеров объема предстательной железы, именно объема, до 30 кубических сантиметров. Но это условная, условная норма. Поэтому один из показаний операции должна выполняться строго по показаниям, когда это действительно беспокоит человека, то есть частые спускания за ночь 2-3 раза. То есть это конкретно мешает человеку жить. Мочеиспускание длительное, долгое и объем остаточной мочи. То есть мочевой пузырь опорожняется, а затычка вот эта в виде аденомы, в виде шишки, ему мешает опорожниться. И он не полностью освобождается, не полностью удаляет всю мочу, что должно быть в норме, а остается. 15, 20, 30 миллилитров, иногда 100 миллилитров, иногда 200 миллилитров. Вот. Поэтому эм, ориентир не только объем простаты, но и количество остаточной мочи, которая остается после мочи спускания. Условно считается, что свыше 50 миллилитров это показание к операции. Но тут, конечно, срочности и экстренности нету, надо понаблюдать в динамике, там, сделать через 6 месяцев контрольные УЗИ, там, еще через годик, и посмотреть, ухудшается ли за это время клиника, нарастает ли количество остаточной мочи, предположим, год назад было 50, а теперь стало 70. А, понятно, что и аденома сама увеличилась в объеме, понятно, что она прогрессирует, и нужно ее удалять, освобождать выход из пузыря Но объем механически не может быть учтен как показание к операции, потому что он может быть характер роста аденомы. У кого-то в сторону прямой кишки, то есть немножко деформирует, оттесняет стенку кишки, а в шейку пузыря почти не вторгается и не играет роль затычки. А у кого-то растет именно в сторону шейки мочевого пузыря и маленький объем, предположим 40 кубических сантиметров объем, но аденоматозный узел растет в сторону шейки и может вызывать очень серьезные нарушения мочеиспускания, и, и кажется, простата небольшая, а операцию уже делать нужно. Вот, Поэтому, конечно, врач должен оценивать ситуацию однозначно, если 80-100 мл остаточной мочи, конечно, нужно делать операцию, но это если глубокий старик. 80 лет, например, и такой объем остаточной мочи, можно пробовать лечить адреноблокаторами, то есть, которые расслабляют шейку пузыря и облегчают мочеиспускание. Вопрос. Мне 43 года, у меня и хронический простатит, и аденома. Уролог, посмотрев трузи и другие анализы, сказал, что ничем лечить не надо. Мне посетить другого уролога? А... Дело все в том, что простатит, то есть диффузно-неоднородная эхоструктура с зонами уплотнений и рост аденоматозных узлов, конечно, могут сопутствовать. И у человека может быть и простатит, и аденомы. А почему не надо лечить? Это зависит от того, насколько у данного мужчины есть жалобы то есть насколько эта болезнь мешает ему жить первый вопрос второе если диффузно неоднородная эхо и небольшой аденоматозный узел 40 с небольшим лет не нужно выполнять операцию нет большого объема остаточной мочи простата не мешает значительно каким то образом опорожняться пузырью не нужно ее оперировать что касается лечения то это вопрос очень многогранный, многосторонний и нет средства, которое бы прямо вот сократило простату за неделю, уменьшило размер аденоматозного узла или каким-то образом абсолютно излечило хронический простатит, потому что если есть изменения структуры ткани, мелкие рубцы, их уже никаким лечением не исправишь. Вот. И, возможно, врач и прав что не нужно ничем лечить, потому что радикально изменить какими-то медикаментами ситуацию невозможно. Нужно просто понаблюдать, с какой скоростью развитие этой аденомы происходит у этого конкретного мужчины. Поэтому и рекомендовал он, скорее всего, правильно, что ничего делать не нужно. Значит, он э, выяснил, что нету ни клинических проявлений, ни нарушений функций органа. И нужно просто наблюдать, смотреть, если... Через год этот объем вырастет на 20%, потом еще на 20%. То есть конкретно доказан будет прогрессивный рост. И можно прогнозировать, что через 5 лет у этого человека будет острая задержка мочи. Вот, то есть экстренная ситуация. То надо в плановом порядке, конечно, удалять аденому. А если прогресса конкретного нет, то можно ничего не делать, жить спокойно. Вопрос. Есть еще сайты парахронический простатит. Никогда там не регистрируйтесь и не читайте. Там 99% психически больных и помешанных людей ищут несуществующие инфекции. Есть такой момент, что, конечно, люди с больной психикой, либо э, психически ранимые и внушаемые личности, э, обращают внимание там, на любые дискомфортные ощущения, внушают себе э, какие-то мысли катастрофические, начинают искать в интернете ответы на интересующиеся вопросы, попадают на различные форумы, форумы, где обсуждают вот эти проблемы и каждый делится там своим опытом, своими выводами, которые могут быть ошибочные, чаще всего ошибочные. То есть там вот моему соседу помогло перед сном осиновое полено между ног укладывать, или там сидеть на грецких орехах, или надо пить отвар луковой шелухи, или, ну, то есть там можно прочитать что угодно, 99% совершенно прав подписчик, это абсолютно неверные советы и рекомендации, и полный бред, или вот, мне стало хорошо от такого-то лекарства, ну, давайте все его пить, я уже приводил пример с одинаковыми проявлениями. У трех мужчин разных возрастных групп, да даже и одной возрастной группы, картина процессов в предстательной железе может быть совершенно разная, которая требует совершенно разных подходов в лечении поэтому конечно нужно с осторожностью относиться вот к таким рекомендациям ну если вам рекомендует там попить какую-нибудь травку безобидную которая не вторгается ни в какие биохимические процессы организма то конечно это можно делать или советы по активизации физической активности какие-то упражнения специально это все конечно можно использовать но на основании чьих-то советов делать выводы по медикаментозному лечению ни в коем случае я не рекомендую. Вопрос: Как вы относитесь к мнению, что в овощах и фруктах и других продуктах мало чего осталось полезного? Как говорит нам известный Базилио, что рыба, выращенная на ферме, все равно, что поросенок в чешуе, так как ее кормят стимуляторами роста и так далее. Что лучше: съесть капсулу Омега-3,6 или такую рыбу? А, ну, вопрос действительно актуальный, потому что, к сожалению, все то, что в промышленном масштабе выращивается, пакуется в капсулы, значит, и выкладывается на прилавок. Далеко не все полезно и девственно чисто, так скажем. Что касается омега-3,6 и приема рыбы, я подхожу к этому вопросу так. Покупаю океанические сорта рыб которые в фермерских условиях не выращиваются. Сельдь, скумбрия и подобные им, жирные сорта рыб в океанах, которые вылавливаются. Ну вот, например, горбуша, кита. Хотя есть лососевые форм фермы, конечно, но дальневосточные промысловые хозяйства вылавливают горбушу, конечно, в открытых морях. Вот, и там меньше. Хотя даже вот я уже где-то писал, что даже у пингвинов в Антарктиде в спинном мозге обнаруживают пестициды. Поэтому, конечно, найти абсолютно чистый и незагрязненный продукт сейчас – это большая редкость. Вот у меня свой участок около дома, и там растут полностью все овощи, яблоки. И, конечно, я вот употребляю пищу свои продукты причем я намеренно никаких удобрений не использую никаких там пестицидов обработок от всяких там жуков, жучков паучков что съели что съели что испортилось то испортилось поэтому вот когда берешь пластмассовые какие-то овощи и фрукты из магазина то конечно это совершенно другое я вот где-то тоже писал кому-то приводил пример в мае у меня в сибири Работали узбеки там, ну, в общем, строители, ребята. И мы их кормили там, и я купил как-то, они попросили яблок в одном из супермаркетов. Это было в начале мая месяца. И вот сейчас перед отлетом в Стамбул, то есть спустя 4, даже почти 5 месяцев, я обнаружил эти яблоки в пакете вот с этой наклейкой после взвешивания в супермаркете, они лежат в этом пакете в шкафу в стеклянном. Ну вот забыли про них и не съели. И вот эти зеленые яблоки, они только чуть-чуть стали менее плотными. Нигде никакого э, участка, чтобы там какая-то порча или какое-то гниение, или потемнение, даже хотя бы кожуры, вообще ничего нет. Вот. И я просто был поражен. Конечно, этот продукт, он ненормальный. Но, к сожалению, нормального найти мало, значит, что нужно делать? Значит, Брать эти фрукты и счищать кожуру, вот эту внешнюю обработку различными антибактериальными и противогрибковыми препаратами, которые используются, счищать кожуру и есть то же самое с овощами. Ну, что есть, то есть, но это все равно полезнее, чем не есть овощи, потому что за что бы мы не взялись сейчас, за муку, которая изготавливается из крупы после обработки всякими гербицидами и пестицидами и ГМО и прочие всякие вещи. Но мы никак не уйдем от этого. То есть нужно в каждом случае минимизировать как бы эти вещи. То есть стараться покупать там где-то у бабушек на базаре какие-то овощи, и фрукты и зелень, а не промышленного производства. Хотя и они могут тоже пользоваться удобрениями. Но все-таки вероятность какой-то химии, консервации химической меньше поэтому да, есть такая проблема но э, в каждом случае и мяса мы сейчас чистого не найдем оно тоже все на гормонах и на всяких прочих антибиотиках выращенное поэтому что делать, в такой среде мы живем минимизируйте вот эти вот неблагоприятные факторы пищевые как в каждом конкретном случае как-то надо думать просто над этим следующий вопрос опять связан с андрогенами то есть с мужскими гормонами читаю физических нагрузок у меня хватает кушаю я Немного приближенную правильную еду Овощи, много зелени, орехи и другое Но честно признаться ощутимого эффекта не чувствую Я понимаю фармакология это целый заговор Но бывают случаи например гипогонадизма, Где без этих несчастных фармакологических препаратов не обойтись Но это мое мнение Еще бывает как говорят модно кризис среднего возраста связанный с андрогенной недостаточностью Где часто страдают и другие члены семьи И часто приводящие к разводу на свою шкуре чувствуют этот кризис Как смена настроения Низкая стресса устойчивость Низкая либидо по неделям, а то и месяцам Вот такой вопрос Здесь что нужно сказать По поводу уровня мужских гормонов И связи с либидой И прочей половой активностью Прямой связи нету Как я уже говорил И в среднем возрасте То есть там в 30-40 лет при а, снижении уровня либида и при утомляемости, сонливости, отсутствии сил, а, искать выход в искусственном применении синтетических мужских гормонов совершенно неправильно. А, вот кризис среднего возраста. Это просто этап физиологический, да, этап снижения андрогенов. Организм переходит в другую стадию развития, то есть, если раньше от него требовалось размножение, и основная мысль была это оставить потомство и предназначение, чем старше человек, тем природа меньше уделяет этому внимания и, соответственно, меньше нужны от мужчины эти способности. Поэтому, если вы хотите депрессию, победить андрогенами это у вас не получится очень много факторов которые влияют и на либида и на общее настроение и на утомляемость и на все вот и было бы ошибкой конечно в 35-40 лет всем назначать э, дополнительный прием мужских гормонов этого ни в коем случае делать нельзя синдром отмены про который я говорил в предыдущем э, ролике обязательно будет и вреда будет гораздо больше организму, будут подавляться свои собственные органы и своя собственная продукция э, андрогенов. Да, то есть ну вот, э, в таком возрасте э, мужчина чувствует, что раньше э, хотелось три раза в неделю, а теперь раз в неделю и то не каждую неделю. Но ну, другой уровень жизни наступил, другой возраст, к этому нужно относиться с пониманием и не нужно заставлять себя насильно прийти к той норме, которая была в 20 лет. Вы не сможете это сделать физиологически. И не нужно этого делать. Спокойно к этому отнестись и жить спокойно там раз в неделю. И это будет нормально в этом возрасте. Очень часто такие мужики обращаются с такими проблемами, вот живут как белка в колесе, в режиме достаточно интенсивной работы, недосыпания, тревог, забот, ну все мы знаем, мужчина это ответственный человек, у него там семья, дети, много очень психологических нагрузок, вот, и вот плохое либидо, плохое качество эрекции низкая активность уехал этот мужчина на две недели куда-нибудь отдыхать полежал под пальмами пожевал свежих фруктов принимал здоровой пищи если немного пьет алкоголя то после возвращения после отдыха возвращается и либида, и желание жить и жизнь принимает другие краски. То есть человек просто отдохнул, восстановил свои силы и резервы, и у него восстановилась и эта функция тоже. Поэтому не нужно все спихивать на гормоны. У нас очень часто коммерциализируется эта штука. Вот представьте себе взрывной рост продаж вот этих андрогенов, но связанных с бодибилдингом. И теперь вот, значит, анти терапия антивозрастная. То есть это все широко в массы внедряется и вырастают, я не знаю, в тысячи процентов продажи этих препаратов. Фармацевтические компании очень довольны. Вопрос. Как уверяют медсайты? Стресс, нервное перенапряжение снижают уровень этого гормона, имеется в виду тестостерон. А недостаток этого гормона приводит к депрессиям и нервным напряжениям. Получается замкнутый круг. Ну, что нужно сказать? Что стресс в понятии патофизиологическом был описан патофизиологом Гансом Селье. Теория о стрессе и дистрессе. Стресс это физиологическая реакция организма на какое-то а, внезапное внешнее воздействие ну например там за вами лев, лев погнался и вы включаете такие резервы о которых даже не подозревали то есть в обычной жизни вы никогда не сможете бежать с такой скоростью то есть выбрасывается огромная доза адреналина сердце начинает колотиться кожа краснеет а вот это стрессовая реакция которая позволяет выжить в каких-то экстремальных условиях или например человек получил травму и теряет кровь стресс э, такой заставляет тоже выбрасывать кучу всяких гормонов гормонов и вазоактивных веществ то есть централизуется кровообращение когда объем кровотока снижается начинают бледнеть кожные покровы вот, вся кровь депонируется, концентрируется э, в зоне головного мозга и сердца, чтобы поддержать жизнь э, в теряющем кровь человеке. То есть стрессовых реакций очень много, и они описаны и известны. И вот понятие дистресс – это запредельный стресс, когда уровень этих активных веществ и гормонов запредельный когда появляются электролитные нарушения количество калия натрия кальция меняется нарушается функция электрических мембран электропроводимость нарушается транспорт ионов вот и от коррекции этих расстройств в стрессовых состояниях занимается наука реаниматологии. То есть этот стресс в понятии таком классическом это вот именно какая-то внезапная резкая ситуация которая требует немедленного ответа от организма это происходит автоматически бессознательно то есть природа сформировала эти механизмы а товарищ который спрашивает о стрессе он имел в виду видимо хронический стресс так называемый это когда человек живет постоянно в режиме э, нервного напряжения когда вот ну о чем я говорил неоднократно э, то есть все этих факторы хронического стресса конечно влияют э, на психику человека на его состояние на его деятельность и нервной системы и внутренних органов и гормональной системы но э, Здесь нужно включать факторы противоположные. То есть, если у человека сидячий образ жизни, и он ведет такой характер физической активности очень низкий. Значит, надо включать, повышать физическую активность. Дело все в том, что когда вы, например, час пробежали, у вас баланс симпатической и парасимпатической нервной системы вступает в норму, у вас расслабляются сосуды, у вас успокаивается центральная нервная система, у вас приходит в норму а, все сосудистые механизмы уходят плохие мысли вы начинаете получать эндорфины внутренние то есть удовольствие расслабление и снимается это нервное напряжение потому что вы на напрягали другую систему организма и вот когда этот баланс существует то есть труд напряжение и потом расслабление от смены занятий от включения факторов физической активности тогда бороться с этим хроническим стрессом гораздо легче и конечно искать борьбу с хроническим стрессом в виде приема андрогенов мужских гормонов это совершенно неправильно Вопрос. Здравствуйте, Сергей. Подскажите, пожалуйста, делал бак посевы в уретри, стафилококус гемолитикус 10 в 5, и фекалия с 10 в 5, в секрете простаты обнаружилось кластридиум окситоция 10 в 6, лейкоциты в простате 2,4. в 4, тоже меньше 10. Врач сказал, что ничего делать не нужно, но в интернете читал много статей о том, что в простате не должно ничего высеваться. И то, что эти кишечные бактерии, находясь в мочеполовой системе, приводит к простатиту и к другим проблемам может быть сейчас иммунитет хороший поэтому воспаления нет но боюсь что какая-нибудь простуда вдруг станет катализатором и нахождение этих бактерий сыграет свою роль подскажите, стоит ли лечить это? Хотел пропить курс левофлоксацина 28 дней по 500 мг в сутки самостоятельно вот это одна из стандартных ситуаций которая, ну буквально вот мне уже, наверное, десятки пришли подобного рода вопросов и ситуаций которые, в которых попадают мужики и просят совета дело все в том, что как я уже говорил в ролике о лаборатории исследований очень часто вот все эти кишечные и кожные бактерии, то есть Ишерихия колеса, Фафилококус эпидермитис Фафилококус ауреус они попадают коже при заборе материала. Ну, тот, у кого брали секрет простаты, знает о том, какая это чудесная процедура. Как говорится жить захочешь, еще не так раскорячишься. Так вот, в таком раскоряченном состоянии Любой мужчина, здравомыслящий и правильно ориентированный, не будет ничего чувствовать, кроме ощущений боли, дискомфорта, неприятности, противности и прочих всяких эмоций. Поэтому выполнить задачу еще собрать эту каплю секрета простаты и попасть ей точно в пробирку, например как в одном из случаев забора посева секрета простаты или поместить ее на ватный кончик э, стерильного зонда который потом помещается в пробилку а перед тем как эта капля попадет на зон она попадет на окружающую крайнюю плоть на окружающую кожу головки и обязательно попадут внешние примеси поэтому когда обнаруживаются вот такие кожные формы бактерий или кишечные формы, которые существуют на поверхности кожи, и они незначимой концентрации, то есть до 10 3 10 в степени колонии образующих единиц КОЕ. Такой, 10 10 третьей степени КОЕ. это статистически незначимое количество этих микробов 10 4 10 5 но ну, это некоторое превышение но все равно это не те бактерии которые нужно лечить которые нужно травить антибиотики дело все в том что конечно я вот тоже через это прошел со своей кожей когда я думал что у меня какие-то паразиты у меня какие-то инфекции внутри лямблии, писторхии глицин то есть я за год прошел четыре-пять курсов самых тяжелых э, препаратов, противоаписархозных, противоамблиозных, э, антибиотиков, миллион сил, это ни к чему, конечно, не привело. Вот, то есть ни одна инфекция не обнаружилась, тем не менее, я жрал эту химию. И понимаю тех мужиков, которые принимают такое решение. Раз мне ничего не назначают, но обнаружилась у меня такая микробина, отравлю-ка я ее химией. Это ошибочная вещь. То есть, ну, если вы прошли однократно курс лечения антибиотиков, и через месяц, через три, э, через полгода у вас опять обнаруживаются какие-то вот такие э, бактерии, э, не надо продолжать повторять этот курс. Тем более, если в секрете пространства нормальное количество лекарств. Э, и, то есть, нет активного воспалительного процесса, потому что многие этому посвящают всю свою жизнь. И за 10-20 лет проходят бесконечное количество лечения антибиотиков. Вот. Еще очень много рекомендаций в интернете связано со, стандартными, со стандартами страховой медицины. То есть воспаление, антибиотик. Это прописано в стандарт. Все, этот шаблонный подход принимают очень многие врачи. Если врач нарушает алгоритм, его страхуют страховые компании, если не выплачивают компенсации и вознаграждение Поэтому эта мысль в сознании докторов внедряется. И вот по шаблону лечения, антибиотики. Я встречал даже, например, у женщин с хроническими циклитами, рекомендации Американской Ассоциации Урологов, 6 месяцев прием месяцев прием то есть Таблетку раз в день надо пить полгода, которая будет подавлять существование бактерий в, в Ну, просто ужас. Я вот дождусь разрешения профессора Борисова, Владимира Викторовича, это уролог очень с большим стажем, с огромным опытом. Он был, писал отзыв на мою диссертацию, когда я защищал ее по двум специальным Так вот, я случайно, один из моих подписчиков прислал мне ссылку на видеоролик. Я видел его интервью на тему хронического подстатита, около 40 минут оно продолжает. И вот он там высказал интересную очень информацию, которой я не встречал, что лица мужчины, бесконтрольно принимающие антибиотики при хроническом простатите, такой метод бесконтрольного приема многократного различных антибиотиков идет к склерозу предстательной железы. То есть к развитию в ней ростовых изменений. Вот я такую мысль услышал впервые. Поэтому прежде чем принимать такое самостоятельное решение, ввести все. И не принимайте это вот так бездумно. Антибиотики это совсем не безобидная вещь. Вы уничтожаете кишечную микрофлору, уплетаете свой иммунитет и вводите себя вот в это состояние ходьбы по кругу. Вот. И все это будет повторяться бесконечное число раз. Пока вы полностью не укротите свой иммунитет. Вопрос. Сергей, спасибо вам за как всегда интересное видео скажите пожалуйста насколько по вашему мнению логично такая концепция что голодовка является профилактикой онкологических заболеваний и даже более того что жесткая малокалорийная диета способствует замедлению развития уже существующего злокачественного новообразования и еще планируете ли вы записать видео об онкологических болезнях мочевой системы, рак простаты мочевого пузыря почек? Спасибо вам. Вот вопрос такой, опять требует длительного времени, кратко не ответишь. Голодание и профилактика онкологических заболеваний. Да. Ну, я должен сказать, что теоретически, когда человек находится в состоянии эколога, я уже говорил в соответствующем ролике, что он начинает использовать резервы своего собственного организма в качестве источников энергии и строительного материала. То есть, энергию он начинает извлекать из жировой ткани, а аминокислоты для строительства он начинает извлекать из менее важных для жизнедеятельности тканей. Это различные мусорные белки, замкнутые участки в органах, там всякие, как говорят, кистозные образования рассасываются. Но огромные кисты, конечно, никуда не денутся, а вот мелкие начальные формы каких-то мутаций клетки, Неправильные, которые сформировались неверно Вот эти предшественники рака или даже раковые клетки в единичном варианте, которые имеют другой информационный код, отличный код своего белка, они будут уничтожаться системами макрофагов, фагоцитов вот, и разбираться на аминокислоты, из которых будет осуществляться строительство нужных компонентов для организма. Поэтому голод... ну упрощенно говоря все это называют методом очищения, но очищение это же не трубу канализационную очистить а здесь конечно более глубокий смысл, может ли это профилактировать онкологические заболевания, я думаю что в какой-то степени конечно может вот. но если болезнь появилась хотя на форумах посвященных голоданию есть прямо группы отдельные посвященные голоданию при онкологии очень много женщин, болеющих раком молочной железы, там либо после перенесенных операций какие-то курсы голодания проходят, а есть те, которые даже в третьей-четвертой стадии проходят голодание. Я бы, конечно, при наличии уже подтвержденного злокачественного образования не использовал э, как метод лечения голодания, это неправильно, организм не сможет с этим справиться, и механизмы голодания вряд ли избавят организм от злокачественных клеток, э, если их много. Вот как пример это Стив Джобс, но ну, это то, что я читал и по слухам, что он, имея э, онкологию, отказался от нормальных методов лечения, признанных наукой, и куда-то там пошел в какие-то дебри там общаться с космосом, каким-то целителем, нецелителем. В общем, он пошел по нетрадиционному пути лечения этой болезни. Но ну, результат всем виден. Поэтому сейчас есть научно доказанные, отработанные стандарты и хирургические, и... Химиотерапии, лучевой терапии, которые при различных онкопатологиях уже достаточно большой опыт накоплен. Успехи большие очень. Ряд злокачественных опухолей научилась медицина переводить в хронические формы. Если не излечивать, то и не допускать, чтобы они стали причиной смерти. То есть переводить в хроническую форму, которая будет тянуться 5-10-15 лет. Вот. Поэтому как метод лечения я против. А вот после того, как человек прошел все периоды, Лечение от злокачественного новообразования, там этап хирургии, потом этап лучевой терапии, химиотерапии, вот все закончилось. И вот потом, когда организм восстановился, вот там уже можно включать механизмы периодического голодания какие-то там курсы и циклы, чтобы профилактировать развитие новых новообразований. Вопрос. Неужели не существует метода, радикально поднимающего иммунитет в малом тазу? Ведь все бактерии и паразиты живут в той среде, где им комфортно и появляются из ниоткуда, если благоволит, благоволит среда. Что касается каких-то средств местного повышения иммунитета, где-то там в ухе, или в носу, или в малом тазу, или в простате, то они не существуют. С коммерческой точки зрения, например, могут выпускаться вещи э циклоферон, например, которые можно введить, вводить в прямую кишку. Но это индукторы интерферона. То есть это вещества, которые заставляют э иммунную систему вырабатывать интерфероны. Белки, э которые участвуют в гуморальном э иммунитете в крови будут работать против каких-то а, чужеродных агентов. Но заработает этот индуктор интерферона только после того, как соседки из прямой кишки в сыворотку профи. Это то же самое, что если бы вы съели таблетку внутрь. Поэтому повышение местного иммунитета с помощью каких-то местных средств, чтобы мы прям локально вот у нас будут гнилые зубы, да, больные уши, а в задницу мы что-то вставили и у нас здоровая простата, то есть иммунитет в носу плохой, а иммунитет в заднице и в простате хороший, такого не бывает. вот иммунная система, она делится на гуморальный и клеточный иммунитет, то есть гуморальный это белки, которые иммуноглобулины, которые растворены в крови. Клеточные это клетки иммунной системы, которые действуют в ткани. Это Хелперы, супрессоры, макрофаги, фагоциты и прочие клетки, которые пожирают, уничтожают всех бактериальных агентов, либо другие мутировавшие плохие клетки. Вот. Поэтому повышать иммунитет нужно общеизвестными факторами, как природными. Факторами питания, вернее даже не повышать факторами питания, а не принимать те как продукты, которые его угнетают. Вот это уже будет большая помощь организму, он может вдохнуть свободнее и наладить работу своих органов в нормальном физиологическом режиме.